начинать этот ролик со стандартного моего приветствия с пожеланиями доброго времени суток как-то наверное будет не совсем правильно потому что недобрую весть я принес для части своих подписчиков 15 ноября это было позавчера. Замечательный проект Macau Industrial Group стал работать вот так. Конечно, с момента входа меня в этот проект у них постоянные были какие-то проблемы с сайтом, небольшие, мелкие, но вот сейчас сайт лежит уже третий день, плюс, как говорят, произошли какие-то изменения в группе, техподдержка вообще полностью перестала отвечать. С вероятностью 99,9% проект закрылся. Поэтому все инвесторы проекта Макау Industrial Group, в том числе и Естественно, деньги свои потеряли. Я бы, конечно, деньги в любом случае потерял в этом проекте, так как я решил для себя, что буду в этом проекте до самого конца. Но для меня, честно сказать, было очень неожиданно, что конец наступил так быстро, потому что видимых причин, но лично для меня не было. Где-то 13 числа я из проекта выводил... Небольшие, но все-таки деньги, и они дошли на кошелек. Я вообще-то думал, что хотя бы до конца года проект доживет, а этот ролик я буду записывать где-нибудь там в декабре. Но человек предполагает, а жизнь располагает. Конечно, из происшедшего каждый из участников проекта сделает какой-то свой вывод. Какие выводы сделал я? Первый вывод, что однозначно я не брошу зарабатывать вот в подобных проектах. Потому что кто бы там что ни говорил, это самый быстрый способ заработать денег. Причем с минимальными временными затратами. Вот у меня сейчас других возможностей. Из-за отсутствия лишнего времени по заработку в интернете ну, практически нет. Это первый вывод. Возможно, он для кого-то покажется парадоксальным, как ты там деньги потерял, ты опять планируешь идти в эти подобные проекты. Я всегда говорил, что когда-то это закроется, не было ни в каких розовых очках по отношению к Макао и подобным проектам. Риск был, есть и будет всегда. Второй вывод, который я для себя сделал, что, конечно, в подобные проекты нельзя идти одному. То есть нужна команда людей, которые вот вместе работают в этом проекте, которые обмениваются какой-то информацией. Я еще раз повторюсь, но для меня было реально неожиданно, что они прикрылись, потому что деньги выводил относительно недавно. Только числа 10 или 11 ноября мне написали, что... Те, кто пытается вывести из проекта суммы больше 50 тысяч, им техподдержка ответила, что вывод будет задерживаться или откладываться до 18 ноября. Вот такую информацию мне передали и как бы, поинтересовались, что я об этом думаю. Вот у меня депозит заканчивался 16 -го. Я планировал 16 го поставить его на вывод, но и во всяком случае поделиться, удалось мне его вывести или нет. И тогда уже что-то что -то на основании этого вывода говорить. Но 15 го проект стал работать вот таким вот образом. Поэтому однозначно, конечно, команда нужна. У всех свои суммы, свои ощущения от проекта. Ну и как говорится, одна голова хорошо, две всегда лучше. Третий вывод, который я для себя сделал, что, конечно, в такие проекты лучше приглашать и вступать подготовленным людям, которые, ну во всяком случае, умеют работать хотя бы с теми же электронными кошельками, умеют приглашать. То есть вот это умение продавать что-то, приглашать, ну практически жизненно необходимо для того, чтобы ну, зарабатывать... Вся необходимая информация о том, как приглашать, как раскручивать, как привлекать клиентов, я предоставлял, даже давал личные консультации, как, например, делал бы это я. Кому это было, правда, интересно, теми мы общались голосом и чем смог, помогал. Ну вот. Выводы, которые я вынес из вот этой ситуации. В заключение хочу обратиться к людям, которые мне вот постоянно пишут ВКонтакте, с предложением вступать в какие-то новые подобные проекты. Я сейчас пока этого делать не буду, потому что необходимо решить текущие задачи. Вот Одно я вчера решил, наконец-то записал обзор замечательного софта для Фейсбука Дима Мурзича. Мне осталось доделать тренинг. Более подробно рассказать о срем Замечательный инструмент, но на все время реально не хватает. Вот такие планы. Все будет на канале и в социальной сети. Не думаю, что стоит унывать о потерянных деньгах. То есть опыт это всегда хорошо, а деньги это все-таки не главное. Главное это возможность их заработать. Такие возможности, уверен, у всех вас есть. И только вы сами можете себя лишать этой возможности зарабатывания денег. Всем спасибо, успехов!